Здравствуйте, дорогие земляне и инопланетяне! С вами писатель Затарик Лена Воронова, и мы продолжаем ежедневник ангелов. Сегодня 22 августа 2019 года. День любопытный с точки зрения прохождения. Он очень стабильный, он радостный, он благодатный и благотворительный. Сегодня день стабильности и благотворительности. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то сотворите чудо для мира. Если вы давно хотели кому-то в чем-то помочь, то, пожалуйста, сделайте это. Но будьте аккуратны с денежками сегодня. Денежки раздавать нельзя. Потому что день оттока по финансам. А вот по другим благотворительным делам день притока. Поэтому я сегодня особенно тщательно буду кормить птичек. Буду заниматься растениями. Плюс ко всему соберу пакетик для того, чтобы отвезти в собор, в храм. Там кто-то это заберет и с большим удовольствием, возможно, будет носить. Еще обязательно сегодня совершу... Такой акт, когда мы с кем-то встретимся и поговорим. У меня уже есть подходящие кандидатуры, обязательно сегодня поговорим с ними и будем внимательно выслушивать хранителей, что они скажут этим замечательным людям. Сегодня есть возможность почувствовать немножко по-другому мир, то есть стать чуть-чуть ребенком. Каждый человек, который становится чуть-чуть ребенком, он обязательно выходит в состояние такого большого, огромного благотворителя. Дети искренне любят, и они умеют любить как Бог, потому что им ничего не нужно взамен. Они просто любят за то, что это есть. Например, есть животное, они любят его за то, что это такое животное. Неважно, птичка это, козлик. Рыбка, собачка, кошка – не имеет значения. Имеет значение, что это друг. Так вот, сегодня день, когда желательно еще произвести благотворительность в сторону друзей. Как это происходит? Когда говорят такое, обычно пытаются придумать такую историю, что вроде как надо им чем-то физически помочь. Нет, ребята дорогие. Просто поговорить, узнать, что у них происходит. Возможно, ваш совет, либо просто ваше внимание, оно поменяет жизнь человека. Такое бывает достаточно часто и интересно распаковывается. Я еще сегодня буду звонить своим дорогим друзьям, своим близким людям, и мы обязательно о чем-нибудь поговорим. Скорее всего, буду слушать, и это гораздо важнее, чем говорить. Мы все живем в таком состоянии, когда нам нужно выговориться. А вот сегодня такой день, когда очень здорово выговариваться. Если у вас есть такой человек рядом, кому вы можете выговориться, и быть уверенными в том, что он вас никогда не предаст, что он никому никогда это не расскажет, или если расскажет, то никогда не озвучит вашего имени, то это большое, огромное счастье. Иногда люди хотят похвастаться, что я вот знаю такого-то человека, он мне вот такой-то, такой-то рассказал. Это мгновенная история, но она оставляет глубокий след в жизни самого человека и в жизни других людей. Поэтому рассказывая какие-то истории, я не произношу имен, либо произношу их крайне редко. В том случае, если точно знаю, что человек согласен в том, что я назову его имя, и если это авторское право. Есть две разные вещи. Есть частная личная жизнь. Она не подпадает под понятие авторское право. А есть авторское право. Например, если я беру картиночку друзей, то я обязательно благодарю их, и если я пишу сказочку, либо озвучиваю этой картиночкой что-то, я стремлюсь, чтобы люди узнали, кто автор вот этого великого произведения. Для меня любое произведение великое. Вы нарисуете черту на белой бумаге, и для меня это будет великое, чудесное произведение. Поэтому очень важно разграничивать вот эти моменты авторского права и просто обычной частной жизни В частной жизни нам желательно сделать все для того чтобы мы не повредили друг другу поэтому вот такой сегодня день интересный и еще сегодня очень важно принимать решения относительно финансового благополучия если вы давно не решались на ипотеку на кредит либо еще на что-то то прямо смело стартуйте в этот день и решайте что-то можете подавать документы если вам это нужно и если хранители готовы вам помогать увеличивать ваш доход, то у вас все получится. Я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то в кредиты попадал. Но иногда эти денежки нам очень здорово помогают выжить и изменить качество жизни. Мы в свое время тоже впрыгивали в определенного типа кредиты. Например, был у нас кредит-расрочка на поездку в Египет. Я такая счастливая, что мы туда съездили. Если бы этого не было, мы туда не попали бы. Поэтому вот такие моменты, которые должны происходить тут и сейчас, ловите. Есть, конечно, такой вариант, когда идет отказ, но будьте спокойны. Хранители точно всегда знают, что нужно их человеку. Для каждого хранителя его подопечный огромная драгоценность. И он постарается все сделать, чтобы не замутнить это стеклышко. Этот бриллиантик, этот сапфир, изумруд, назовите любой камешек, либо любой металл. Они все будут делать для того, чтобы вы творили и совершали вашу чудесную жизнь. Вот такой сегодня волшебный день, 22 августа 2019 года. С вами писатель-эзотерик Лена Воронова. Если у вас есть желание, подписывайтесь. Очень счастливо всем людям. И сейчас мы идем дальше в продолжение, Идем дальше в создание новой истории, связанной с нашими финансовыми потоками. У меня остается сегодня один день для того, чтобы завтра запустить курс YouTube для школы ангелов. Вот сегодня тружусь. И уже завтра у нас будет четкое понимание нашего расписания и старт. У нас с вами есть две недели для того, чтобы его пройти. У нас с вами есть большое количество времени для того, чтобы его поддерживать и бодрить всех вас. По курсу еще, нет, это отдельно, на трансляции все расскажу. С вами писатель Затарик Лена Воронова. До встречи завтра.